ля ля, ля, -ля, -ля. Ну, ты ж блять! Вы чё так пугаете? Чё вы здесь забыли, а? А! Тупая башка! Вы пришли посмотреть новое видео по поводу экспериментов. Присаживайтесь поудобнее, я уже уселся в свое замечательное геймерское кресло, других у меня нету, на табуретке как бы не очень каефно. Ну и мы будем начинать, я сейчас сделаю заветненькую вот такую вот кнопочку, два раза жмякаем, запись экрана пошла, Первый раз снимаю с камерой, вообще непривычно смотреть на самого себя, такой прям, ладно, хер с ним. Как вы видите, эксперимент у нас за Манчестер Юнайтед. Очень долго меня в комментариях просил человек сделать эксперимент за данный клуб, именно возродить сезон 17-18. Ну, по сути, это 18 я фифка, я закинул всех игроков, которые там были. Ну и получается, вы видите то, что у нас здесь и рейтинги, плюс-минус, я подкорректировал. Конечно, да, не всех игроков я вернул, которые закончили карьеру, таких как Уэйн Руни, Антонио Валенсия, ну их надо было бы просто создавать база, но во а мне как-то падлу было все делать, и так я намучился с этими рейтингами, пока в интернете найдешь, как в принципе кто там играл, пока найдешь их рейтинги, там какой-то сайт был, там сидишь такой, все настраиваешь по всем этим пунктикам, допустим у Давида Дехе должен был быть рейтинг 90, стал 91. Эрик Баи все делал так же по статам, как ФИФЕ 18, вышел рейтинг 81. Ну то есть, типа, довольно так, приблизительно, я накинул их. Ну и получается, стартовый состав, Дэвид Духе 91, Дармиан, Смолинг, Баи, Шоу, Матич, Погба, 89, Андер Эрера, Джесси Лингард, Алексис Санчес, который, по идее, должен был быть 88 рейтинге рейтинга ФИФЕ 18, но только 87 я ему сделал, дальше мне было в падлу. Ибрагимович. Маркус Решвард, Антони Марсиаль, Ромеро, Мхитарян, Лукаку, Фелайни, Линделев, Гарнер, вот эти все бичи, Туанзебы, Блинк, Джонс, Рохов, Осоменса, Эшли Янг, Гомес и Мактоминой. То есть некоторым чувакам я рейтинги сделал точно такие же, как были в FIFA 18, но это я сделал для тех, у кого, вот допустим, как Иврагимович, у него изначально в 23 FIFA рейтинг 82%. А в FIFA 18 у него получается... Вообще 85-й рейтинг. Но я помню, когда он переходил в Манчестер Юнайтед, у него рейтинг был 90. Вот даже здесь где-то будут пруфы сейчас. Вот. И поэтому те, у кого были рейтинги заниженные в 23-й части и выше в 18 я, естественно, поднимал им рейтинги. Те ребята, у которых в 18 части были рейтинги маленькие, а в 23-й они, допустим, как, к примеру, тот же... М -м, кого? например от мактониной 18 части у него в рейтинг 60 чем то здесь 80 то есть ему я не занижал пусть будет все как есть эксперимент у нас по сути такой же самый за сколько сезонов сможет мю выиграть лигу чемпионов свою лигу кубки все ну естественно три сезона я на это все даю если они за эти три сезона смогут все сделать это будет лучший эксперимент по сути потому что Никто не выигрывал еще Лигу Чемпионов за Реал-эксперимент, Бавария, Барселона. Там никто не выигрывал. Но тут, в принципе, таким составом это убийственно. Это, то есть, ну, я думаю, первое место английской премьер-лиги, да, защитка хромает. Но при этом нападение Ибра, Санчес, Лингер, Да, они все уже старые. Санчесу 33, Ибре 40 уже. То есть, это те ребята, которые... Сезончик точно еще хорошо отбегают. Дальше у них будет спад, я думаю, серьезно Ибра, наверное, за сезон может минус 5 сделает это точно. Поэтому, я думаю, им надо за первый сезон по максимуму все сделать. Но там, как минимум, есть еще Мхитарян, есть еще Решфорд, есть еще Марсия. всех так же само позакидываем вместо Санчеса Ибрагимовича. Но мы, получается, переходим расписание на неделю. Так, как я и помню последних экспериментах я показывал вам в принципе все что происходит то есть это у нас летнее трансферное окно зимнее и конец сезона в принципе будем идти типа, по такой же самой схеме отметка 31 августа 2022 года но ну, мы с вами совсем скоро увидимся так ну и пока оно все здесь проматывается я надеюсь со светом все нормально все хорошо фон конечно задний ну типа там шкафы зато есть акула вон, Вот это, вот, да, вот и пока не забыл еще по ссылочке в описании переходите на мой телеграм-канал подписывайтесь там уже 11 человек между прочим также подписывайтесь на просто youtube канал ставьте лайки комментируйте мне будет очень приятно цель была до дня рождения 400 подписчиков у нас сейчас 380 человек 20 подписчиков нужно Ну и тем временем пока я тут что то рассказывал за подписчиков за все это у нас летнее трансферное окно подходит к концу мы сейчас быстро тренировку проводим как обычно меня бесит почему вы не показываете сразу мне все мне нужно еще тренировки проходить все это кстати интересно этот Рейтинги понизились уже у кого-нибудь или нет? То есть Санчес уже 86-й, был 87-й в начале. Прошло только, по сути, месяц. Месяц карьеры прошел, а как бы он уже минус один сделал. И Матич минус 1 сделал. Серьезно. А по поводу серьезных трансферов, чем мы можем сказать? Самые дорогие, Александр Арнольд перешел в Мадридский Реал. Ну, я так быстро вам промотаю здесь, кто куда уходил. Мунтео Эрнандес Барсу, Брозович Пассаже, Сильва Винтор. Ну так, в принципе, да, есть, конечно, пиздец какие ребята. Да, так, в принципе, если попроматывать, видно то, что много кто куда переходил, много игроков сменили. Не только клуба, еще и лигу. То есть тот же вот Каналис перешел в английскую премьер-лигу, а Савич ушел в итальянскую. Но вообще, так сказать, первое видео с камеры так довольно стрёмно. На себя так смотришь. Ну, как стрёмно? Непривычно больше, типа на себя смотришь потом понимаешь то что тебя тоже будут видеть но это все в принципе дело привычки сейчас пару видосов так снять и все будет хорошо но я думаю то что видосы с камеры будут заходить намного лучше чем видосы просто как я там рассказываю что-то эксперименты как по крайней мере начало эксперимента всегда типа такое самое нудное потому что пока я рассказываю что-то там в основном одна и та же картинка и, типа, некоторым людям может быть неинтересно, а так, как бы, ну вот, типа, теперь вы видите меня вот так вот, алоха, блядь, здравствуйте. Так, ну а тем временем у нас осталось буквально две недельки до завершения зимнего трансферного окна. Я хотел бы обратиться непосредственно к тебе, вот именно к ты. Возьми сейчас, напиши в комментариях, какой следующий эксперимент сделать. Кто первый напишет, какой эксперимент сделать, тот эксперимент я и сделаю. Обычно, как я замечал, зимой очень мало каких-то серьезных трансферов происходит. То есть, пару трансферов может быть и есть, но в основном нет так. Мне нужно получается вот. Ну и так же, как и в прошлый раз, я покажу просто вот так вот, промотаю. Немного, так, здесь Лачельсо, Фернандес в Лив, Ливерпуль, Штиндель. М ху. Так, ну, в принципе, да, как я и говорил, особо громких трансферов у нас не было, но только там Макооко ушел куда-то, молодой перспективный, и вот Бур, Буркарт. И какой-то Буркард перешел в Мадридский Реал. Алешандр Пато. Угу, интересно. Вот Джонатан Тах, блядь, он всегда куда-то зимой уходит, блядь. Это серьезно, отвечаю. Эксперимент с Барселоной зимой ушел два раза Джонатан Тах. В первом сезоне зимой, во втором сезоне зимой. За Реал летом ушел Джонатан Тах. Он всегда, блядь, летом, зимой. Он всегда, блядь, уходит куда-то зимой. Так, ну, получается, мы это все посмотрели. Давайте посмотрим, наверное, на составчик наш. То есть, Матич минус 2, Эрера минус 2, Смоллинг минус 1, Дармиан минус 1, Люкшоу плюс сделал. Санчес минус 2, получается, сделал. Аут вот Ибрагимович держится 40 лет, 90 рейтинг, вообще шикарно. Так, Решфорд плюс 1, Филейни вообще уже минус 4, Хитарян минус 3. Мактоминой плюс 1, Гомес плюс 1, Янг тоже минус 5 вроде бы. Так, ну что, состав мы посмотрели, можно переходить спокойно к завершению первого нашего сезона. Для меня это пройдет несколько минут, а для вас мы просто сейчас по щелчку пальцев сделаем вот так вот. И оп, мы уже как бы в концовке сезона, 29 число, июнь месяц, э Смотрим сразу же результаты. Четвертое место английской премьер-лиги. То есть через плыву будем пытаться попасть в Лигу Чемпионов. Довольно обидно. Манчестер-Сити на первом месте. Ливерпуль-Арсенал. Челси-Тоттенхэм. Так, кто у нас вылетел? Вылетел у нас Саутгемптон, Фулхэм и Борнмут. Так, поехали кубок. Эмирейтс-Факап. Эмирейтс-Факап, Ливерпуль против Челси. Мы... Так, Карабао-Кап. У нас здесь кто? У нас здесь снова Ливерпуль. Так, Суперкубок у Ефа. Мадридский Реал выигрывает Айнтрахт, Лига Чемпионов. Здесь у нас Барселона выигрывает у Манчестер Сити. Ого, давно Барселоны здесь не было. И вот только закончился эксперимент за Барселону, Барселона сразу же выигрывает. Вот, да, своим уже составом. Не тем, которые мы делали для них, но все же. Так, ладно, Лига Европы. В Лиге Европы Лейпциг побеждает в матче против Наполи. Давайте перейдем в групповой этап. И там посмотрим то, что мы вылетели. Вылетели, блять. Вышли со второго места. Дальше мы попали на Спортинг. Вынесли мы его со счетом 3-1. В 1-8 мы играли против Монако. Мы победили по пенальте со счетом 5-4. И вот в четвертьфинале, да, мы вылетели от Наполи со счетом 4-5. Я это все прекрасно видел, но как бы вы это видите впервые. Так, ну и в полуфинале был Лейпсик соседат Марсель против Наполи. Ну и Лейпсик выиграл. И Лига конференции, наверное, на Вест Хэм нет. Здесь Тоттенхэм против Ромы. Блять, и вот опять вот интересно. Тоттенхэм ведь не в Лиге Конференции. Блять, ал алло, алло. То есть у меня точно такой же был эксперимент. Помню на канале, первый экспер... Нет, второй эксперимент мой выходил. Там было, получается, где я закидывал лучших игроков английской премьер-лиги в самый худший клуб английской, в принципе, лиги и футбола. И там тоже в первом сезоне Тоттенхэм в Лиге Конференции выступал против Ромы. Именно так же самое в финале Лиги Конференции. Мне потом сказали, то что как бы Тоттенхэм там в Лиге Чемпионов, а Рома в Лиге Европы вроде были тоже в Лиге Чемпионов. То есть если так посмотреть на турнирную таблицу хотя может быть вы вылетели предварительный раунд нет получается что здесь получается да рома была в группе и получается тоттенхэм был в группе но вы то не в лиге конференции интересно так, ладно, здесь мы все посмотрели. Можно перейти сразу к бомбардирам. Статистика игрока у Ибра там на втором месте. Блин, какая статистика команды? В Салах мы видим то, что у нас лучший бомбардир... Да не хочу я статистику команды! Сука, игрока дай мне! Салах, 27 голов за 38 матчей. Ибра, 24 за 36. Холланд, 23 за 36. Также Санчес еще забил 17. По голевым передачам... Салах на первом, дальше Санчес с По сухим матчам Дехея на втором месте. Интересно. По желтым карточкам у нас как бы Холланд самый такой нарушитель. И Лингард. А по красным карточкам Ибрагимович на первом месте. Забил, забил. Одну красную карточку получил. Так, ладно, Эмир Салах. Карабаокап, Кап. Хендри. Азиан Элит Кап Санче, Супер Кубок Бензама, Лига Чемпионов Левандовский, Холланд, Лига Европы Аяр Забал Ибрагимович, Ибар везде вот как-то второй, наши игроки везде вторые. И так получается Заньола в Лиге Конференции, ну и в принципе все. Сейчас быстренько пробежимся мы еще по нашему составу, у нас 263 миллиона еще есть. По нашему составу пробежимся. Смолинг 78, Матич 81, Санчес 84, Дармян 77. Надо менять состав. Получается, ой, Ромеро 73, у нас нету сменщика для Давида Дехе. Ну и ладно. А Дармяна так-то менять на не на кого. Хотя есть Фосуменса, он помоложе, пусть будет это Фосуменса. И тогда у нас вместо Матича становится Мактоминой. И, возможно, вместо Санчеса Решфорда впихнуть, как бы, за год он потерял минус 3, как бы, а я сделал ставки на Ибру, говорил то, что, блядь, ну ему, типа, 40 лет уже, уже 41, да уже 41. И, типа, я думал то, что оно 85 будет где-то. Нет, 90 й остался. Так, нужно еще, получается, ЦЗшников подыскать. Блин, у нас где-то Линделев был. Вот, 81-й будет вместо Смоллинга стоять. Будет у нас, получается, теперь немного вот такой вот, такой вот составчик. Лингер, тоже уже тридцатка тебе. Так, ну и завершаем мы на этом наш сезон. Не вполне удовлетворены. Заслуживаете еще одного шанса. Хорошо. Жмем на заветную кнопочку, переходим. Футбол, почему мы любим эту игру, блять, эта заставка. Она, конечно, красивенькая, хорошенькая. Но после второго сезона на четвертой плойке она настолько долго грузится, что это просто невыносимо. Поэтому я буду ждать, а с вами мы встретимся буквально через несколько секунд. Ура, неужели для вас это чего, куда, куда Лекшо уходит? Нам нужен левый защитник срочно. Для вас прошло несколько секунд, а для меня я, наверное, минутки две ждал. И в эти две минуты оно тянется как минут пять. Куда у нас уходит люк-шоу? Я не понял вообще. А где? Нет. Они ушли. Пиздец. Решфорд, Санчес, Лингард. Хендерсон, кстати, вернулся. Алекс Теллиш вернулся с аренды. Но это, конечно, нельзя его использовать. Я сейчас, получается, буду их искать. Маркус Решфорд. Свободный агент. Отлично. Ибрагимович, я надеюсь, ты карьеру не закончил. Ибра... А, Ибра, короче, карьеру закончил. Ой, пиздец, Санчес. Санчес, Алексей Санчес, 34 годика. Свободный агент, отлично, 84. Кто нам еще нужен? Кто у нас еще покинул Люк-шоу? Куда ушел Люк-шоу? Блять, где это W? Так, Люкшоу, 27 лет. А, а почему? А, переходит в Лестер-Сити в трансферное окно. Пиздец. Ну, значит, будем играть за Алекса Тейлиша. Шо, шо, у нас? Выбор есть. Нет у нас выбора. Лингарда надо найти еще. Не тебя. Не Линдейро. Мне нужен Лингард. Спешу, куда-то я, блядь. Блин. Так, Джесси Лингард, 30 лет, свободный агент, отлично, добавляем тебя. Так, кто у нас еще покинул? матич ладно, ты уже старенький у нас. Особо ничего ты не представляешь. Управление командой. Байли Линделев Дехея, Фоссуменса шоу уходит сейчас, значит, будем играть за Алекса Теллиша. Думаю, типа шо-шоу, шоу Шо Теллиш, плюс-минус одного рейтинга. Эреро Пагба, Марсиаль Лукаку. Так, ну в принципе, ладно, так сойдет. Бля, чуваки, ну это просто полный пиздец произошел, когда я говорил за то, что буду сейчас идти переподписывать игроков. Вот этот Рэшфорд, что у нас пропал, Лингард. Я снимаю на телефон свой, на iPhone. И у меня закончилась просто память. Пиздец. И типа, такая просто полнейшая срань происходила, то, что я не мог скинуть, телефон не видел комп, комп не видел телефона моего. Ну и короче, все тогда кучи. Вот блять, только сейчас я там как-то через облако все закинул. И давайте сейчас быстро я подпишу всех тех игроков, и мы перейдем сразу же непосредственно от концовки второго сезона. Вы уволены? Да. Руководство решило нас уволить после... Сейчас сами поймете, чего. Ну, сезон закончится, я вам, конечно же, покажу все. Так, расторгает контракт. Давай в премьер-лигу. Вот... Норвич получается есть, избежать вылета, ну по-любому вылетает, да, 17 место из 20, так, результаты смотрим, Норвич у нас, а нет, они еще не в зоне вылета, то есть еще могут вылететь, расписание на неделю, сколько у нас осталось игр, у нас осталось буквально сейчас еще февраль месяц. Ну, то есть, да, я включусь тогда... А, апрель. Ну, я включусь тогда буквально тоже, как обычно, через пару секундочек. Домотаем уже сезон до конца. Так, ну что получается? Июнь, 29 число, конец второго сезона. Смотрим на результаты. Норвич вылетел. Нет-нет, Норвич сохраняет свое место. Да, отлично, все прекрасно. Мы будем за Манчестер Юнайтедом следить еще так же самое в английской премьер-лиге. Потому что если бы мы следили бы за ним где-нибудь в других лиг, это было бы уже довольно не так интересно, наверное. Арсенал, 12 место. Мама родная. А что ты здесь так? Типа Манчестер Юнайтед 6 возвращается к себе. Так, ну да, в принципе, Челси чемпион, а Юнайтед походу на спад пошел Сейчас быстро другие турниры посмотрим Эмирейтс Бормут в матче против Ливерпуля Карабао Кап Мансити в матче против Ливерпуля Суперкубок УФА Лейпциг в матче против Барселоны Лига чемпионов кто взял Лигу Чемпионов? Прогружайся. Реал Мадрид в матче против Ливерпуля. В Ревер... Ливерпуль участвовал, блядь, в трех турнирах. Ну, два кубка своей страны, еще и Лига Чемпионов, Вы везде проиграла. А мы вылетели в четвертьфинале в матче против атлетика опять три мы отлетели, хотя в 1-8 вось... мы как бы ПСЖ вынесли 4-1. Лига Европы. Здесь у нас получается, кто в Лиге Европы Тоттенхэм в матче против Боруссии и в Лиге Конференции у нас победил. Вест Хэм в матче против Ферренсуарыша. Так, в принципе, сейчас давайте посмотрим на состав в Манчестер Юнайтеда. По нападающим Лингард 83, он что, прокачался на плюс 2, был 81. Лукаку 87, Решвард 83, Марсиаль 83, Санчес 79. Фейлони 62, он еще не заканчивает карьеру, ого. У него еще и контракт заканчивается. Гомес 77, 23 года, это вот уже неплохо. Эрера 72, Мактоминой 83, Мхитарян 74, Поль Пакба 90, Эрик Баи 82, Дармиан 70, Фосуменца 79, Фернандеш, Линделев, Телеш. Так, здесь в принципе нормально. И получается Давида Дахея не продали. Или он ушел сам Непонятно Ну Дин Хендерсон сейчас здесь И Серхио Ромеро Так, это в принципе все понятно Давайте тогда список бомбардиров Список бомбардиров Лучшим стал Холланд А на втором месте Алексей Санчес 22 гола в 37 матчах Интересно И Лукаку тут еще пятнашку заложил По голевым передачам Холланд По сухим матчам Минди Эмиральдс Телфорд Карабао Коллинс Коллинз Суперкубок Вернер Лига чемпионов, э, Буркарт, который вот этот переходил, я еще в первом сезоне показывал, переходил он э, вообще с ноунейма какого-то вроде бы клуба в Мадридский Реал. Сейчас как бы лучший бомбардир Лиги чемпионов, Вы как бы Санчес еще там. Лига Европы, Кейн, Лига конференции, Де Лорд. В принципе, все понятно, и тут еще Евро, тут Ферантор сейчас. Так, ну и если с этим мы разобрались, то давайте тогда перейдем э, в третий сезон уже. Пока за два сезона Манчестер Юнайтед вообще ничего не может сделать. Наоборот, только все ниже и ниже падает на глубину. Так, концовочка третьего сезона. Как я и говорил, то, что у нас их всегда три в экспериментах. Результаты смотрим. Норвич, кстати, закончил отлично на, на 12 месте. Прошлый сезон это 17-е было, сейчас 12-е. Вылетает Ноттингем, Лестер и Саутгемптон. Так, и получается Тоттенхэм 7-й, Арсенал 6-й, Фулхем 5-й. Так, интересно, Челси четвертый, Манчестер Юнайтед третий, Ливерпуль второй и Манчестер Сити первый То есть вообще шикарно То есть третье место пойдет, да, Премьер Лигу за три сезона так и не взяли, но все равно Эмирейтс Факап Сити против Остановилы Карабао Кап, здесь Ливерпуль против Брайтона Супер Кубок, Реал против Тоттенхэма ой, Тоттенхэм против Реала Лига чемпионов. Здесь у нас Манчестер Сити в матче против Мадридского Реала. У нас, получается, не выступала же Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов. Рома в Лиге Европы победила. А где выступал Манчестер Юнайтед, был в четвертьфинале Лиги Европы. Проиграл Сирии 1-0. И Лига Конференции, получается, здесь у нас Брага у Леона выиграла. Так, довольно интересно. Давайте сейчас быстро пробежимся по составу Манкунианса. Вроде бы так их называют. Вот, потом бомбардиров, ну и на этом, в принципе, будем подводить итоги и заканчивать. Так, по нападающим Лингард, Лукаку, Санчес, Решфорд и Хиевейджун. Да, Решфорд вообще перестал качаться, Санчес падает, Лингард тоже начал падать в рейтинге, ну и Лукаку 87%. Так, Джеймс Гарнер, это вроде бы чувак, который у них был в Аренде или в молодежке, что-то такое, 80-й рейтинг. Гомес 77, так, Мактоминой 83, вот Пелис 3, 77, Погба 90, так, это уже созданный игрок. И вот этот челик тоже был, Дармиан 67, Эрика Дайра подписали, Зюлия. Энастич, Керон Трипьер, Шкрыньяр. В общем, очень серьезно они усилили зону защиты. И также вратарей подписали Хэлтона Лейта. Так, ну состав мы посмотрели. Давайте перейдем быстро к списку бомбардиров. Так, статистика игрока Гризман в Эвертоне играет. Ничего себе, и он лучшим бомбардир вместе с Холландом. Но Гризман сыграл меньше матчей. У нас получается в Норвиче, кстати, Бреретон Диас 22 гола забил, а в манчестер Юнайтед Решфорд 20 -очку. По голевым посам здесь Фоден, по сухим матчам Эдерсон. Ну и в принципе все, да. Так, тогда перейдем к другим турнирам. Эмиритс Факап Гризман, Карабао Кап -Гуэдеш. Так, это нам не интересно. Суперкубок Кейн. Лигой чемпионов получается Феликс и Боуэн. Тут, получается, Заньола в Лиге Европы и в Лиге Конференции Бервин, выступающий за клуб Аякс. Так, это все мы посмотрели. Ну и что, получается, какие итоги мы подведем? За три сезона Манчестер Юнайтед занял третье место, вроде бы максимум это для них было. Первый сезон четвертое место, второй сезон третье место. Ой, нет, второй сезон шестое место и сейчас заняли третье в Лиге Чемпионов лучший их результат получается четвертьфинал, вроде бы. Да. В Лиге Европы тоже четвертьфинал. И как раз два раза они там и вылетели. Ну и в принципе, ничего такого выдающегося они себя не показали. Я думал, может быть, хотя бы тем составом за сезончик там выиграют что-нибудь. Останут, может, снова там топами. Но нет, Manchester United, как и всегда, обосрался. На этом мы будем эксперимент наш заканчивать, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем до скорого!